Я люблю уезжать, чтобы однажды вернуться, Чтобы снова увидеть семью и друзей. Так хочу я понять, с головой окунуться в суету этих дней и безумных ночей. Я пока далеко И сторонка чужая Ни родных, ни друзей И молчит телефон Знаю, ты меня ждешь И грустишь, дорогая Образ твой неземной Будоражит мой сон Поражит мой сон, веселится народ, только мне одиноко, пусть растает в пине, и в дыму сигарет, безнадега и грусть, я вернусь издалека. И любовью твоей буду снова согреть Я пока далеко и сторонка чужая Ни родных, ни друзей и молчит телефон Неземной, Будоражит мой сон, Будоражит мой сон. Со второго пути Мой состав подается Вновь холодный плацкарт. И заварится чай И в родной городок Что курганом зовется Я приеду на днях Дорогая, встречай Я пока далеко И сторонка чужая Мы родные Телефон Знаю, ты меня ждешь И грустишь, дорогая Образ твой неземной Будоражит мой сон Образ твой неземной Будоражит мой сон Солнце